Да. А что аварий? Так есть, так есть Какая разница, бомж или бомж Что, друг твой? Да, мой барандук Говорят одни, что это крыса Я говорю, барандук вроде. Ну да Барандук Шотки, да? или крыса? Барандук, конечно Что да. делать? Все, Давай, Давай Еще полчаса а то, чтобы взять хотя бы одну сигарету. Они дают сигареты? Нет. Центр Киева. Да? Жадные все? Не, я могу поиграть. Только вихр смерти боюсь, никому не понравится. Из тех, кто живет в церкви. Ну да. Я просто принципиально сделаю. Не речи, не речи, пожалуйста уже на десятый, да? ну пока третий. да. Но мы стоим две минуты. извиняюсь.